29 января финал музыкального вопроса Латвийского радио 2 в «Музыкальный банк-2021» уже в третий раз завершился блестящим шоу в Даугавпилском олимпийском центре. «Даугавпилс – наш дом, и мы рады, что в третий раз подряд и после годичного перерыва «Музыкальный банк» все же вернулся в наши стены. Я рад, что в этих непростых условиях Даугавпилс может гордиться мероприятием государственного масштаба, и имя нашего города звучит на всю Латвию». На открытии финального шоу музыкального банка прозвучало трогательное исполнение песни Роза Аллетус. Сначала на сцену вышла певица Динара Рудан, а позже к ней присоединились другие музыканты, а также дочь недавно умершего музыканта Алекс, настоящее имя которого Олег Андреев, певица Ая Андреева. Это была одна из самых популярных песен в исполнении ее отца с группой Окус Про. Несомненно, Даугавпилс для меня очень особенный город, потому что мой папа, бабушка и дедушка родом отсюда. Мой дедушка работал в Даугавпилском университете, а отец учился здесь до пятого класса. Мои лучшие воспоминания о Даугавпилсе – это свадьба моей двоюродной сестры Риты, когда я была маленькой. Была отличная вечеринка, много музыки, много веселья, много родственников и радости от того, что все мы вместе. Именно это у меня ассоциируется с Даугавпилсом. На сцене финального шоу музыкального банка в Даугавпилском олимпийском центре выступили 15 известных в Латвии исполнителей рок- и пуп-музыки. Среди них обладатель титула «Самая ценная песня» 2020 года Индерс Бусулыс, который много раз выступал перед Даугавпилской публикой вместе с коллективом Абонамента Оркестрис. Это я очень рад, что музыкалная банка здесь в Даугавпилсе. Это было что-то новое для всех э, музыкантов, которые вообще туда не ехали. Абонамент все ехал, да, брат Абатро ехали, да, сюда но другие там, там, ну, меньше ехали, но, но меньше, да, мы почаще, конечно, чтобы и в доме химиков, и, и там на эстраде, и, и на площади, да, мы везде и, и играли, и тусовались, да, с народом и так далее, что, был, там, вас, Самой ценной песней 2021 года стала тур курдыева Каманас Слэйды в исполнении брата ветра и тауто мэйтэс. Второй стала песня Леймузэйн Цюскрэйды в исполнении группы Ци Дизайны, а третье место досталось Донус. песни «Это срак стоит с песней Группа про АТВЭТРА давно завоевала сердца даугавпилских слушателей, да и сами участники группы не скрывают, что предыдущие концерты в Даугавпилсе оставили особые воспоминания. Мы находимся в Даугавпилсе, и у нас с вашим городом связаны очень особые воспоминания, потому что в предыдущем туре у нас был здесь легендарный концерт. Шел проливной дождь, но с первой до последней минуты мы были едины, и всегда будем помнить об этом. Фантастическая публика. Здесь особенная латгальская искренность, которую мы всегда чувствуем со сцен Yes. Музыкальный банк – это опрос Латвийского радио-2, в ходе которого слушатели и эксперты ежегодно определяют самые ценные и любимые песни. В этом году Музыкальный банк проходил 22-й раз, и в третий раз финальное шоу опроса было проведено при поддержке Даугавпилского городского самоуправления, и любимые латвийские исполнители выступили на сцене Даугавпилского Олимпийского центра. Сюжет подготовили отдел коммуникации и управления культуры Даугавпилского городского самоуправления.